И снова здравствуйте! Сегодня познакомлю вас с не совсем обычным местом Как бы оно тоже предназначено для релакса, но более как бы внутриутробного Вот видите, вот такая магистраль идет. Знаете вообще, как вот делаются кислородные коктейли? Ну, они там где-то производятся, теры пыры как-то доставляются а вот я вам покажу, покажу магистраль, по которой идет кислородный коктейль И как вы, опять же, могли бы по незнанию и неопытности подумать что, мол, вот, протекает, как бы ценный э, кислородный коктейль убегает в никуда, соответственно, не приносит прибыли, но э, по факту, это по просьбе рабочих сделали небольшую скважину чтобы каждый мог как бы ну, бесплатно так как он сотрудник предприятия прийти и попробовать ну не то чтобы попробовать а даже как бы оздоровиться все уже пробовали каждый день ходят как бы всех все устраивает всем все нравится а как бы как проверить насколько качественный этот кислород и вообще концентрат ну вот мы можем видеть вот такой рыжеват с рыжеватыми оттенками грунт вокруг вот видите упала э, лужица как бы ну все в пределах нормы почему может вас заинтересует не сделать шлангочку какую-нибудь э, с краником чтобы это все было цивильно ну как бы а зачем есть определенные моменты Которые Заводчане не воспринимают Это всякие вот это миндальнич... миндальничание С Разного рода Кружечками, чашечками Так подошел, просто хоп-хоп И готово Чуть на меня опять не попало И сейчас я вам покажу еще Тут еще одна была скважина Вот, идем, идем вот, да. Но ее как бы она была нерентабельна, поэтому ее как бы демонтировали. И демонтировали ее следующим образом. Сейчас покажу, даже еще одна тут была. Но опять же, по просьбе рабочих, и тем более руководство увидело, что ну, нерентабельно содержать. Зачем как бы? лишняя нагрузка на бюджет и вот так выглядит вот оно демонтаж скважины ну пожалуй на сегодня все до новых встреч спасибо до свидания